Но тем не менее, вот вся обстановка, она к чему приводит? У нас выдавливают просто туда в СССР. Вот я прочитал, особенно, последний документ, этот 182 ФЗ, где это вот мне Валерий Семенович подсказал, изучи внимательно процедуру выхода из гражданства, в РФ в И вот мы теперь, у нас каждый профсоюзный профорум знает, как там этот закон читается, как в нем все это прописано. Там прописано идеально, прямо написано, иди в СССР там написать. А вы что, я разве не читали его? Что? Ну, конечно, этот вопрос у нас не проходил по гражданству. Ну, как бы вот надо его немножко, конечно. конечно Я считаю, очень нужно, потому что мы по нему проводили занятия, как раз. Оно очень короткое. Вот за 10-5 за минут мы его э, с вами пройдем. Итак, вот всего три учебных материала. Первый ⁇ это закон. Федеральный закон 182, внесение изменений. Федеральный закон 62. Вот он, он, он, он, тот, он закон Да, закон о гражданстве. Дальше второй документ ⁇ это заявление, которое мы должны написать о приеме в Российскую Федерацию. И дальше ответ из миграционного отдела о том, как они видят эту ситуацию. Итак, закон, мы должны говорить с вами, значит федеральный закон. Здесь о чем говорится, первое, приводится глава восьмая, что касается граждан бывшего СССР, вообще нас всех там назвали глава урегулирования правового статуса отдельных категорий лиц, находящихся на территории Российской Федерации. Вот это мы есть с вами, отдельных категорий лиц. Заметьте, слово ключевые правового статуса, запомните? То есть у нас правовой статус не определен, дальше это прям подчеркнут. Итак, что это за категория лиц? Их две, которые могут здесь у нас касаться. Первое, А, пункт 1, статья 41.1, пункт А. Дееспособные лица, состоявшие на 5 сентября 1991 года в гражданстве СССР, прибывшие в Российскую Федерацию для проживания до 1 ноября 2002 года, не приобретшие гражданство Российской Федерации в установленном порядке или не имеют гражданства или и нет гражданства иностранного государства и действительного документа, подтверждающего право на проживание в этом иностранном государстве ну допустим это граждане, прибывшие в Российскую Федерацию из Казахстана но ну, это а не лежал никуда это пункт Д той же статьи, здесь написано лица, имевшие гражданство бывшего СССР, получившие паспорт гражданина Российской Федерации до 1 июля 2002 года, у которой впоследствии полномочным органам, ведущим делами о гражданстве Российской Федерации, не было определено наличие гражданства. Получается, даже получив паспорт, гражданства у вас нет. И прямо же это написано в самом законе. Соответственно, имеющие гражданство иностранного государства, в данном случае, если гражданинство, это иностранное государство по отношению к государству? Значит, я его должен иметь, подтвердить. И, соответственно, э, действительный документ, подтверждающий право на проживание в иностранном государстве. Право проживания в СССР. Вот эта справка, она же говорит, мое право проживания здесь. Оно подтверждается государством только. РФ в свое время, помните, может кому-то предлагали писать миграционную службу, выходили ли мы из СССР. Да откуда у них такие данные? У них нет таких данных. Эти данные есть только у полномочных органов СССР. Дальше. Пункт. Значит, часть вторая этого, этой статьи. Лица, указанные в части первой, которую я вам только что перечислил, э, в части первой настоящей статьи могут урегулировать свой правовой статус. Значит, о чем это говорит? Ключевое слово ⁇ правовой статус ⁇ значит, он не отрегулирован. Не урегулирован. И здесь написано ⁇ могут ⁇ Это вот эта категория лиц. Каким образом? На основании воли о приеме гражданства Российской Федерации. Четко это написано, как я его могу от... урегулировать. <къем> Дальше. В соответствии с настоящим федеральным законом или, есть второй вариант, или выдачи вида на жительство в соответствии с федеральным законом уже другим, которые регулируют эту миграцию. То есть, если То я говорю, что не мигрантом, да. окончательно. Да. Или должен в повесе здесь жить на этой территории. Есть прямо это написано. И часть третья. Настоящая глава, о которой мы говорили, вот эта глава 8.1. Урегулирование правового статуса для отдельных категорий лиц, также устанавливает условия и порядок признания гражданином Российской Федерации. Ключевое слово признание. Признание ключевое слово условия и порядок. Значит, существует некий порядок, который я должен пройти, без него я не буду признан гражданином Российской Федерации. Все понятно? Идем дальше. Дальше э, лица, указанные, в, да, вот это дочитаем, эту, в, в, в, кто сюда относится, значит, это м, парь, э, слове и порядок признания гражданином Российской Федерации проживающих на территории Российской Федерации лиц, имевших, значит, э, гражданство бывшего СССР написано. Дальше запятая, получивших паспорт гражданина Российской Федерации, да? до 1 июля 2002 года и не приобретших гражданство Российской Федерации в установленном порядке. Порядки. То есть мы должны с вами дальше прочитать, что за порядок? Читаем о порядке. Это статья значит 4.3. Условия, значит, порядок и условия приема гражданства. Статья 4.3. Она о чем говорит? Что значит э, Лица, указанные в части первой статьи, вот этой 41.1, где мы с вами там перечислены Они, значит, эм, могут написать заявление о приеме гражданства Так урегулируется порядок Значит, заявление о признании гражданина в Российской Федерации И о приеме гражданства подается лично Каждым здесь написано по установленной форме Теперь мы нашли с вами до формы там интересная форма написана. Вот эта форма официальная, заявление, это приложение значит, законного гражданства. Оно на шести листах написано. Первый пункт из них здесь идет. Мотивы, побудившие меня обратиться за изменением гражданства. Что я здесь напишу? Мотивы. Какие мотивы у меня, гражданина СССР, побудить, ну, изменить гражданство СССР? Что я здесь напишу? <как> Другого Конечно. Другого мотива нет. Они, я причем скачал... Э, взял для примера не пустой бросгур, а уже который они дали образец. Они нам прямо здесь написали, что мы писать просто. Это очень интересно, что они нам предлагают написать. Давайте это разберем. Итак, они тут предлагали воссоединение с семьей и другое гражданство мужа. Это на примере гражданки, прибывшей с Украины. Ну, мы-то с вами в РСФСР, значит, соответственно, мы с этих позиций будем смотреть дальше. Итак, пункт. Пункт 4. Читаем дословно, я должен здесь заполнить следующие данные. Э, гражданство какого иностранного государства имели, э, прежде или иметь? Что я здесь должен написать? РСФСР, ну тут пишут Украины, пишет. ну женщины. а мы напишем с вами РСФСР, ну или РСФСР. Что мне еще нужно написать? Хорошо, написали. А внизу тут написано, я еще должен написать документ, по которому я приобрел это гражданство и утратил. Что мы здесь с вами напишем? Свидетель. Ничего. ничего. Суды, пока что ты не свидетель, обвел свидетельство свидетель, о рождении, а пока да. что отвраты да. ничего. Да. То то есть про... Это будут ложные данные, да. на основании которых возможно лишить гражданства. Это в конце было написано, семью. я хотела извинили. Итак, слушайте дальше. Мы пишем, родился, свидетельство прикладываем о рождении в РСФСР. Дальше. А вот утраты-то я здесь ничего написать не могу. Не могу. Хорошо. Следующий пункт, шестой. Состоит, состояли ли вы ранее в гражданстве СССР? Прямой вопрос. Состоял или в гражданстве Российской Федерации? И дальше написано внизу документ, подтверждающий это, ну, гражданство. Смотрите, что здесь нам подсказывают, они нам подсказку, кстати, вот для гражданки они пишут, состоял гражданином СССР, мы тоже напишем здесь, состоял гражданином СССР, а дальше они нам подсказку пишут здесь, утрачено это гражданство, значит нужно нужно объяснить, чем оно утрачено, в связи с упразднением СССР в 1991 году, это они мне уже написали, значит я его должен написать, открываем с вами Другую бумагу у меня там есть. Давай. Что было в 91-м году у нас с вами вспоминаем? Референт. Правильно, был референт. Можно привести вот это, можно сам и то привести. И в 96-м году даже Государственная Дума подтвердила юридическую силу, что не распадался СССР, а он что? Создавался. А мне предлагают там написать что? -то. Вот разве это не вранил? Да много всего так это официально напечатано на сайте вот этой миграционной службы для всех. Оно чем-то по телевизору не показывается, но оно же напечатано как образец. Здесь написано наоборот, он создан. Значит, это вранье я написать здесь не могу. А без этого не смогу объявить, объявить, объяснить, на основании чего я это гражданство потерял. Здесь дается. Дальше еще лучше. Они задают вопрос указать сведения, свидетельствующие об как, утрате этого гражданства. Какой я документ здесь приведу Об утрате гражданства. Вот надо здесь. задать вопрос Путину. Вот он заполнил хоть раз вот такую бумажку. Сведения либо обязательства об отказе от имеющегося гражданства. Это конкретно написано. Что пишет гражданка от Украины? Она написала заявление от отказа от гражданства Украины. Но какого? Этот, который уже было после СССР. Вот этого. А от того, какое она там писала заявление? Никакого. Соответственно, мы Значит, с вами... Значит, да. Поэтому сейчас вы можете написать такое заявление. Оно есть, и бланк его есть. Как гражданин СССР в современном э, моменте может отказаться. Там и текст есть. Отказываюсь от своего рода, племени и так далее. Оно ну, есть это заявление. Пожалуйста, пишите его. Ну и дайте человеку почитать. Пусть он его прочитает. Читали заявление о выходе? Из СССР да. читали. Да, читали. Читали. Да, читали. Вот его, если вы запомните, Тогда вы можете вот это здесь указать. Да, я отказался от СССР. Вот здесь А так мы здесь написать не можем. И в конце действительно, Валерий Васильевич, есть такая запись. В конце. Вот она. Я предупрежден, предупреждена, что в соответствии со статьями значит, 20, там, стать, 22 статьи 41.8 Федерального закона о гражданстве Российской Федерации, значит, Прием мой гражданства при даче ложных показаний может быть недействительным. Вот же написано в конце. И что мы можем здесь сделать? Но самое сладкое, я вам приготовил. На вопросе можно такой записи. Да. То есть как формуровка может недействительная? Да. Да, здесь написано, есть, конкретно гражданство подлежит, гражданство подлежит отмене. Если будет установлено, что вы дали недостоверные данные здесь написано. А вы можете дать о распаде СССР Сегодня вопрос вот следующий, мысль следующая. То есть, получается, если даже нам втикнут эти бумажки заявления, и большая часть населения... Никогда запомнит, не ставим, не не как, как бы вы ни хотели. А вот не да? да? То есть, а они... все равно оно не, не будет иметь силы? Не будет, потому что вы вынуждены дать ложные сведения. Во-первых, ложные сведения. В связи с чем вы, мотивы ваши э, ложные? смены гражданства? Непонятно почему. Второй мотив. Каким документом вы докажете, что вы отказались, если вы заявление не писали? Дальше. А распаде СССР они гражданина заставляют писать. Как я могу, какой я могу документ привести распаде СССР? Где он этот документ? А они же его говорят, напиши, в связи с чем ты тут гражданство это хочешь получить. То есть они хотят нас, чтобы мы своими же руками зафиксировали вот ту ложь, которую они нам распространили. Вот они, я и могу сказать и дальше, продолжить да, весь этот комплект. Как только, вот как только я вы хочу. проявите вот это тут заявление, о котором тут идет речь, это автоматически статья 64. В Советском и Союзе. Измена водина, Вы сами это и сделали. И которые построили. Правильно. Понимаете? Но здесь есть предупреждение, оказывается. В законе есть предупреждение, чтобы вы этого вообще не делали. И оно заключено. Где у нас в законе, закон? В самом законе это написано. Прямо в законе написано. Не делайте этого. Хотите я вам прочитаю? Давай. Итак, слушайте внимательно. Когда я даю читать это вот с корреспондентом мы встречались, еще с другими, журналов, газет, они читают, знаете, как у них движение было. Вот один в один. Вот сейчас внимательно за собой следить, я буду это на слух говорить. Я прочитаю вам два абзаца. Валерий Семенович, я буду сейчас им читать. Лицо не признается гражданином Российской Федерации в случае есть. Прямо написано, вот эта статья этого закона 41.2. И значит, часть четвертая. Пункт 4. Лицо не признается гражданином Российской Федерации, если. И слушайте немного. Пункт Г после первичного получения паспорта гражданина Российской Федерации лицо приобрело гражданство Российской Федерации в порядке, установленном настоящим федеральным законом. Вы слышали ответ? Паспорт есть? Есть. Идете получать и полностью статья аннулирует у вас все гражданство. Еще Поэтому, раз прочитай, когда да, вы можете быть гражданами Российской Федерации. Пункт Лицо не признается гражданином Российской Федерации, если Есть после первичного получения паспорта гражданина Российской Федерации, лицо приобрело гражданство Российской Федерации в порядке, установленном настоящим федеральным. Еще раз прочитайте. Еще раз. И когда я когда-то корреспондентую, это ошибка, наверное, я говорю, ну сейчас, где ошибка? Какая ошибка? Вот, пожалуйста, Дума его подписала. Кто его подписал? Путин. В. Путин. Президент Федерации 12 ноября 2012 года. фз 182. Почему его не показывают по телевизору? Не разъясняют. Осталось, кстати, а, самого главного я вам не прочитал. Закон-то, я же прочитал, Путин-то его подписал. А последний-то, предпоследний абзац, слушайте внимательно. Это пункт 2 уже самого вот этого федерального закона. Не внесение изменений в 62-й федеральный закон, а он же сам по себе закон. Так вот у него есть пункт 2. Его не было в 62-м федеральном законе. Так что же здесь написано? Лица, подпадающие под действие главы 8.1. Мы уже знаем, что за лица. Отдельные категории лиц, находящиеся на территории российской федерации. Э, значит, главы вот этой 8.1 федерального закона от... Э, мая 2002 года номер 62 ФЗ о гражданстве Российской Федерации в редакции настоящего закона не обратившиеся в период действия главы 8 действия главы 8 ссылка внизу до 1 января 1917 2017 года, то есть 3, осталось нам 3 месяца так вот не обратившиеся в период действия главы 8.1 указанного федерального закона с заявлением о признании, заметьте, ключевое слово, признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации обязаны выехать из этой Российской Федерации не позднее трех месяцев со дня окончания срока действия главы 8.1 указанного федерального закона. В случае неисполнения указанного требования такие лица поддержат депортации. То есть 1 апреля будет очередная шутка с полной вашей депортацией. Вот тогда вы посмеетесь. А как да это собственной глупостью. Да Как это будет, не знание, не как это будет делаться? Вот у нас э, тот случай был, э, будет время, я потом расскажу. У нас был налет, налет э, группы ФСБ и полицейских на наш профсоюз. От 15 человек залетело туда. И вот я этого спрашиваю полицейского, ну там уже участки. Вы знаете не о законе попал, 182? Там знаете о законе 182? Он говорит, знаю. А я говорю, а как же депортации вас не тронут он, сказал. Я говорю, а это значит, что на ну, усмотрение чиновника. Значит, я могу вас тронуть, а могу и нет. Вот в каком ситуации вы все видите. Понятно? Вот коротко. Закон да. принесете, а на неделю. Да. Не принесете, поедете. Да. Вот и все. Вот а закон уже подписан. подписан. Закон уже подписан. Ну, сначала, может, они кого-то там. Это все будет делаться выборочно. Вот вас взяли, посмотрели, что-то ну, как как это не будет вот так. Вы думаете, что прям войска что ли? Нет. Поэтому вот так <связывая> мы проводим обучение в профсоюзе Урала вот таким образом. Каждый у нас знает вот это вот. Вот почему люди у нас в э, КССР относятся э, не просто вот нравится им или они что-то помнят, они разбираются в современных документах, что для нас приготовили и еще готовят. Год. Это изменения, а санкция в 2012 году. В 202 году. А изменения провелись вот эти вот. В 2012 году. И заметьте, с 2012 -го года Вы мы о них не слышали. Не даже. слышали да? Вот не да, нет. Вопрос в том, что они были. Просто никто их, как обычно, не читает.